Карма – это, по сути, та программа, по которой строится ваша судьба. Если вы меняете свои убеждения, вы меняете программу, по которой строится судьба. Смотрите, что такое карма? Вот это вот, скажем так, представьте, что у вас есть хозяин предприятия, да, это ваша душа, есть исполнительный директор, который, по идее, должен задачи хозяина выполнять. Вот. И есть такой библиотекарь, архиватор, которого зовут Карма. И как это получается? Вот если тот, кто директор, ставит задачи тому, кто архиватор и библиотекарь, говорит, так, в соответствии с убеждением, все мужики козлы, у нас есть такое убеждение, вот. Нам, нам нужно э, создавать периодически такие ситуации, чтобы оно подтверждалось. Верхиатр вот. говорит, хорошо, у нас будет несколько раз в год такая встреча. Если э, убеждение, там, не знаю, там, все мужики там, достойные, покровители, защитники, ваша карма будет, хорошо, будем организовывать встречи с такими. Все равно, с кем организовывать встречи. Вот. Но здесь есть такая фишка, что если были сильно эмоционально заряженные ситуации, которые ну, происходили с вами в детстве, то эти ситуации, они тоже вот этому вот библиотеку реперически кладутся на стол. А типа, вот это было непонятно. Хорошо, создадим второй раз, будет понятно. Может быть. Не будет понятно, создадим в третий раз. До конца жизни будет создаваться. Карма состоит из четырех источников. Первый источник – это весь ваш опыт в этой жизни. Эмоционально заряженный. Причем неважно, он заряжен позитивными эмоциями либо негативными. То есть если что-то у вас вызвало сильные чувства, это повторится. Поэтому хорошо бы проживать ситуации так, чтобы у вас было, например, состояние спокойствия по итогу. Потому что когда вы спокойны, вы можете выбирать. Что напитать чувствами, а что не напитать. Понимаете? Соответственно, напитывая что-то чувствами, вы создаете намерение и новый событийный ряд, новые ситуации создаете, которые вы хотите. Вы хозяйка тогда своей судьбы, а не какая-то там карма. Карма Ивановна, да? Второй источник – это ваше прошлое воплощение. Вот. Те, кто помнит меня, понимают, те, кто не помнит меня, не понимают. Но у нас будут занятия, и я вам помогу вспомнить хотя бы одну жизнь, чтобы вы поняли, что это реально вполне. Двигаемся дальше. Третий источник, из которого образуется карма, это ваш род. То есть все, что происходило в вашем роду, вот, а именно по большей части, то есть процентов 90, это род отца. Потому что когда женщина в нашем патриархальном обществе выходит замуж, она берет карму рода мужчины. И со своего рода она выходит. За редким исключением. Исключение мы будем обсуждать на хранительстве очага. Не будем что-то углубляться. То есть, вот, допустим, кто-то там что-то сделал, кого-то предал, украл, обманул. А тот другой обладал определенными правами, как-то проклял, послал. Вот. И это мог, можно отрабатываться впротив до седьмого колена, если там были какие-то серьезные нарушения. Это называется родовая карма. Вот. Проклятие, а если в это не верить? Слушай, незнание законов, не освобождается ответственность, это распространяется на все. Но смотрите, проклятие – это серьезная такая штука, оно может быть сделано только по заслугам, то есть когда были нарушены чьи-то права серьезно. Потому что в проклятии участвуют всегда внешние силы надчеловеческие, скажем, ну, боги. Просто так нельзя проклясть без, без причины, без косяка. Можно, конечно, там разозлить. А если у человека была крайность, и вот он захотел. Я же говорю, что вот если по заслугам, тогда проклятие работает. Если нет, он сказал, как бы и сказал, и все. Если за человеком не стоит какая-то сила, права которой ущемил проклятый, то не будет проклятия никакого. Это уже это мы... Процессе, это, в, основном, в, жизни. В, основном, и, в основном, да, это редко бывает. В основном то, что мы не получаем. Да? Они на Нет, не совсем так. Реализуются те ситуации, которые эмоционально заряжены. Возвращаемся к первой части работы кармы. То, что эмоционально заряжено, то реализуется. Если вы очень чего-то боитесь, потому что не понимаете, это будет реализовываться. Вы создаете программу реализации этих событий. Да. Ну и четвертый источник после рода – это те организации, эгрегоры, вот как вот сказали, в которых в вы принадлежите, с которыми вы связаны. Работа, например, ваша. Окружение? Нет, не окружение. Не окружение. Потому что если, если твое окружение это работа в основном, тогда это работа. С да. Коллеги. коллеги. Нет. Не коллеги. Ситуация, которая происходит на работе. Это может быть и с клиентами же. Не только с коллегами. Это может быть с руководством. Это может быть по дороге на работу. Поймите, если вы где-то работаете, в любом случае эта организация создает определенные события в вашей жизни. Вы же приходите, задачи этой организации выполняете. Если вы, например, заядлая католичка, вы выполняете определенные заповеди, ритуалы. Ну, это же создает события в вашей жизни. там Пасха, Рождество, не знаю, там еще какие-то праздники. Поэтому задача выбирать те организации, принадлежность к которым является по душе. И наоборот, те организации, которые не являются по душе, не выбирать. Это касается и религии, и работ, и всяких кружков, Эгрегоры. Эгрегоры. Да. Эгрегоры – это энергоинформационные системы, которые созданы людьми, в основе которых лежит какая-то идея, какая-то миссия. И для того, чтобы эта миссия реализовалась, организация предлагает определенный алгоритм действий. Например, чтобы продавать какую-нибудь, не знаю, квашеную капусту, есть определенные задачи у сотрудников, которые продают. Кто-то там врач, кто-то ее квасит, а кто-то ее продает. И вот в вашем событийном ряду будут происходить эти события с капустой постоянно. Полдня, например, у вас капуста, это везде квашеная. Понимаете?